А сейчас, друзья, Новые песни, как всегда. Итак, поехали. Что же ты, Соловушка, Распелся с позаранку? Для кого поешь с утра Красивым голосом? пеним всюду Вернул мне наизнанку И тебе рассвет Лишь только вторит шепот там Может так от радости весенний порою И признаешься ты кому-нибудь в любви Что же при любви соловька с тобою где-то откликаются теперь все солови. так весной бывает и любовь приходит тайное желание любящий сырец и не соловьев с ума влюбленных свое, свадебное время, людящий рассвет, так да весной гребане, И любой приходит тайное желание, Людящих сердец и не в С ума влюбленных время. Любящий рассвет Прикоснется майское, пора В момент светенья И на ароматный свет Летет у Удивительное время Свадебное пение а весна для соловья Любовь его нашла. И не по утрам Соловька будет рассветы, А чару бывает Пенье, притяный срок. Пожита майская пора Прихода лета. Всем здоровья и любви и пусть границ веков. Так весной Бывает и любовь Приходит тайное Тайное желание. Любящих среднет, тени с ума влюбленных своде, свадебное время, любящий рассвет, так весной греба, и любовь приходит тайное желание, любящихся ледье, тени с ума влюбленных с воде, свадебное время. Любящий рассвет, пенится лавинная сумма влюбленных сегодня. Слабе по наяву время, любящий рассвет. Бах!